Вот три стихотворения на мотив Джима Моррисона из старой-старой поэмы «В ожидании солнца». Прощальная песенка. Мы уходили, считая за счастье, где-то исчезнуть в синей глуши. Тщились надеждами не возвращаться в город, где нет все равно ни души. Но все мы вернулись по пыльным дорогам в город, в котором живут торгаши. Молитесь пороком, молитесь пророком. В городе нет, все равно не души. Шпион. Здесь потолки в коричневой тоске, в агайской забегаловки дорожной. Я говорю на вашем языке, свой язык давно забыл, возможно, Две тени. На стене и на столе. Провалены все явки и квартиры. Я жду кого-то, кто придет ко мне. Пожизненно один в своей стране. Шпион в своей стране. И в этом мире. Серфинг в начале февраля. Ледяные столы задевая плечом. Оставляя врагов на прибойных валах. Все мы врём, что не тонем в развежистых волнах. Мы обычные гонщики в шторм. Наши жизни и души с телами ничто. Только время в ушах, только звезды в руках. А ребёнка, рождённого на берегах, снова крестят гонщиком в шторм. Ветер хлещет крупою и снежным борщом, Как мы мастерски гонку с тобою ведем, Бесконечное море под черным дождем И отпетые гонщики в шторм. Воспарить на волне слово Стремительнейшее из блаженств, Не прихоть божеств, Жажда воскреснуть снова В каждом случайном нищем, В каждом, в ком ветер свищет, В каждом с пробитым днищем, В каждом, кто двери ищет. Мы обычные гонщики в шторм. Мы обычные гонщики в шторм. Мы обычные гонщики в шторм. Мы с тобою, в шторм.